Бонжур глазами, здравствуйте, друзья! Вкусный простой и симпатичный пирог всего по стакану. Готовится он как из свежей ягоды, так и из замороженной. Берите любую, а у меня малина, которую я вынула из морозилки, разморозила и слила ненужную жидкость. Тесто очень простое, здесь не запутаешься. Всех ингредиентов по стакану. А начнем с того, что яйца, масло сливочное или растительное и щепотку соли слегка соединить. Затем влить кефир, всыпать разрыхлитель, сахар, манку и муку. Перемешать, пока тесто не приобретет однородный аспект, после чего оставить его минут на 20, пока манка не набухнет и тесто не загустеет. Если у вас не силиконовая форма, то застелите дно пергаментной бумагой. Вылить половину теста в форму. Разровнять. Засыпать ягоду. Немного ее вдавить в тесто. Если любите пироги послаще, то присыпьте кисловатую ягоду сахаром. Залить остатки теста. Тщательно выровнять пирог. Выпекается он 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой. Готовый пирог немного остудить и вынуть из формы. При желании присыпать сахарной пудрой и можно резать. Очень сочный и нежный получается пирог. Просто и быстро к чаю. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтол!